Я с ней работал много лет по, на трудельке посуду. Я скажу, что она очень, очень исполнительный, очень расторопный и творческий человек. Настолько, настолько изобретательный, настолько, настолько умеющий не падать духом и поднять дело, и сказала бы, вообще рухнувшего состояния. Вот. Но это все доста достается и тяжело. Вот. Тяжело и тяжело вказывается на здоровье. Она, по-моему, не менее два раза точно попадала в реанимацию на строительный поселок. В общем-то, я диагнозы не могу называть, потому что тут врачебная тайна, но сами по себе объективные показатели ее здоровья таковы, что, в общем-то, в реанимации она нуждалась. Недавно ей сделали операцию э, в учреждении. Значит, тоже попадала в реанимацию, естественно, с этим делом, потому что тяжелое состояние было. Э, ну было подозрение у правоохранительных органов, что это, ну, симуляция какая-то. Ну, в общем-то, это, это, конечно же, не симуляция, потому что есть и вплоть до того, что шрамы на теле есть, есть протоколы операции и так далее. Есть. И кому из реаниматологов придет в голову класть себе в реанимацию человека, который не заслуживает того? Во-первых, это подлог. Во-вторых, просто физически такой завал, что брать лишних больных просто. Ну, Теоретически и... предположить можно. Но это проверяемо. За, за очень большие деньги. Это проверяемо, это проверяемо. И одновременно это надо. Да я не представляю, что нужно сделать, чтобы и со скорой помощью договориться, и со всеми сменными докторами. Я, например, плевать хотел на все договоренности такие. И то же самое я знаю коллег. Потому что работать в реанимациях некому. Плевать я хотел на то, на всякие договоренности. И никогда участвовать в этих косяках я не стал бы. Я думаю, другие коллеги мои точно такие же люди. Вот, точно такие же нормальные люди, нормальные врачи. Вот, поэтому у меня и беспокойство за то, что вот высокие цифры давления Татьяны Станиславовны, они в данном, вот, если она будет находиться в изоляторе, могут привести опять к каким-то последствиям тяжелым для ее здоровья. Потому что ну, такое уж опасное деяние что прямо вот нужно закрывать и человек, который попадает время от времени в реанимацию, ну не знаю, меня вот беспокоит. Я вот, вот в результате этой атаки я вынужден был продать корабль, вот, потому что там не то, что там много возни, а там просто в минус все идет, там и штрафы, там и то и все. Речь идет о Садко? О Садко, да, вот корабль Садко был в моей, в моей собственности, мы вместе, когда его построили, решили, что он будет в моей собственности и мы вынуждены были, ну я вынужден был продать ее, потому что это было невозможно уже. Атака. Атака не, не прекращается. Вот. Ну ладно, там, наверное, там это как-то как связано с судебными какими-то там ну, нарушениями законов. Может быть, я в этом не так разбираюсь. Но но то, что опасное деяние, из-за такое опасное деяние человека закрывать на 48 часов, у которого со здоровьем не все в порядке, это просто удивительно, конечно. Вы здесь в качестве кого присутствуете? Я в качестве, я, я в качестве того, что если что-то творится, ну, волей судьбы оказалось, что я с Татьяной Статиславной работал около пяти лет, и знаю как человека, который очень четко и выполняет свои все обязательства. Я крайне удивлен, что я четыре раза пытались вот ограничить свободу, и сейчас вот это опять, не дай бог, удастся. В, ну, вроде бы уже удалось им. Поэтому я считаю, что это совершенно неправильно. Вот. И я считаю, что если я могу воздействовать на ситуацию, я воздействую на нее. Я появляюсь, и если мое присутствие позволит правосудию совершаться более объективно и четко, вот, я буду этого добиваться. Вот. И, конечно же, я как врач еще меня это сильно беспокоит, потому что я наблюдал ее несколько раз в таких состояниях, в которых отвозил ее в больницу. Вот. Ну, так а что? вопрос такой, нет, вы не собираетесь потребовать, чтобы я сейчас там врать? А, а, а, а я сейчас как раз-таки это дело объявил Жукову. Вот, и сейчас пойду узнавать, каким образом мы будем организовать консультацию, осмотры при, при поставлении. Поэтому надо будет э, это дело все, конечно, контролировать. Потому что от невнимательности может произойти какая-нибудь, ну, трагедия может произойти. Потом это же будет хуже для всех. И в том числе для них же, для всех и для приставов.